Поговорим о контроле привилегированного доступа. <coughs> С вами я, мой коллега из компании Indit Максим, он попозже перехватит у меня инициативу и покажет вам, как работает система. Сегодня у нас демонстрация занимает, будет занимать гораздо больше времени, чем просто рассказ. Итак, Rotokeyn Pam система для контроля привилегированного доступа. Давайте вначале подумаем, для чего вообще необходима система контроля привилегированных пользователей. Пользователей, системных администраторов возможно, людей, стоящих на какой-то высокой ступеньке служебной иерархии, то есть обладающих полномочиями что-то серьезное делать в IT-инфраструктуре. Раз у них есть права, то они могут, во-первых, получить несанкционированный доступ к корпоративным данным и эти данные слить. Ну, историю про то, как... Те или иные данные оказываются в общем доступе, вы все, наверное, знаете, не будут тут называть имен. Периодически всякие мошенники названивают по этим слитым данным, пытаются у граждан выманить а, их добро. Второе, если сотрудник там чем-то обижен, либо надеется остаться ненайденным, он может повредить IT-инфраструктуру, не ломом сервер сломать, а запустить там, троян, что-нибудь форматнуть и так далее, а раз у него такой замечательный, потрясающий уровень доступа, он может занести следы, то есть почистить информацию из журналов, так чтобы никто на него не подумал. И самое главное, вот пока мы с вами говорим о каком-то там намеренном а, действии, когда человек, специально находясь внутри компании, обладая привилегированным доступом, по какой-то причине специально вредит. Но самое главное, что админ может дать украсть свой пароль, что позволит злоумышленникам сделать все то, о чем я только что говорил. То есть от имени админа будет выступать совершенно левый пользователь. И самое главное, что в нынешних условиях, когда все на удаленной работе, мы об этом никогда не узнаем, потому что тот, кто подключается удаленно, зная пароль сисадмина, для нас является сисадмином. Это, кстати, про необходимость двухфакторного аутентификации, про которую я еще скажу. Итак, как от всего от этого можно и нужно защищаться? Значит, подключаться необходимо не напрямую, а через специальный сервер, который будет являться по факту прокси-сервером. То есть вы работаете через него, он контролирует ваше право на работу с теми или иными ресурсами, на выполнение тех или иных административных действий. Это раз. Два. значит Сам этот прокси-сервер... Содержит в себе базу учетных записей, на основании которых, с помощью которых он и выполняет администрирование тех или иных ресурсов. У этих самых учетных записей есть свой набор прав, то есть есть учетная запись для того, чтобы там, выполнять какой-то один узкий набор действий, например, там, настраивать полномочия АД. А есть другая, более расширенная, есть учетная запись, более расширенными полномочиями, тоже по администрированию АД и так далее. У каждой из них есть пароли, и эти пароли автоматически меняются. Во-первых, еще раз говорю, их не знают все админы эти пароли, а во-вторых, эти пароли периодически изменяются автоматическим образом. Третье. Для того, чтобы администраторы не дали украсть свои логины и пароли, обязательно используется двухфакторная аутентификация. Двухфакторная аутентификация означает, что вместо только одного фактора знания вы еще привязываетесь ко второму фактору обладания, то есть вам нужно чем-то обладать определенным физическим устройством. Не могу удержаться от того, чтобы не сказать о том, что двухфакторная аутентификация – это настолько потрясающая штука, что я считаю, его надо использовать всегда и везде. В офисных компьютерах она замечательно реализуется с помощью токенов нашей линейки RUTOKEN-ЦП. И единственное программное обеспечение, которое вам в этом случае нужно, это нужно поставить сертификационный сервер. При удаленной работе оно реализуется с помощью VPN. Там многие VPN это поддерживают, в частности наша пока бесплатная RUTOKEN VPN. Если кому-то интересно подробнее с этим разобраться, зайдите, посмотрите запись вебинара, который я совсем недавно вел. Вот. А мы возвращаемся к нашему ПАМУ. А, что еще необходимо? Еще необходимо собирать информацию о том, какие же действия произвел системный администратор чтобы он в случае чего не сказал, что «Ой, а я ничего не делал», мы бы ему показали «делал». А во-вторых, если бы что-то сломалось, мы всегда смогли бы понять, что реально человек в данном случае сделал. Итак, собирается эта информация в формате Текстового лога, в формате видеоизображений и в формате скриншота. Значит, теперь мы, собственно говоря, и подходим к рассказу о нашем продукте RUTOKEN PAM. PAM это означает privileged access manager, что позволяет делать наш RUTOKEN PAM. Значит, как я уже сказал, он позволит предоставить строго определенный уровень доступа для администрирования конкретных ресурсов. То есть, если вам сейчас необходимо настроить параметры файловой папки, то вам совершенно не нужны права на администрирование D. Поэтому вам будет дана конкретная учетная запись с правами администрирования файловой папки. А он поддерживает подключение по протоколам RDP, и SSH, что закрывает большинство способов управления этой инфраструктурой С помощью двухфакторной аутентификации он позволит защититься от кражи паролей. И, наконец, он сохраняет информацию о действиях пользователя. И еще одна важная вещь. Совсем недавно мы узнали, что наконец-то наш ROTOKEN PAM добавлен в реестр российского ПО. Таким образом, те компании, для которых важна закупка именно программного обеспечения с российским происхождением, могут с, полной, с чистой совестью использовать наше программное обеспечение. Я много чего сказал, но пока я прекрасно понимаю, что это звучит как декларация, что у нас есть такая замечательная чудо-штука, которая всем вам поможет. Вот чтобы это не выглядело голословным, я сейчас передаю Максиму слово, и Максим уже непосредственно покажет, как все это работает на самом деле. Вначале как это работает, потом как это настраивается. Ну и в конце мы вместе с Максимом ответим на вопросы. Спасибо, я отключаюсь, передаю микрофон Максиму. Итак, коллеги, я всех приветствую. Значит, сейчас во второй части нашего вебинара мы для начала посмотрим на общую схему работы решения, а затем перейдем непосредственно к практике. То есть мы посмотрим на работу в консоли администратора, рассмотрим все административные сценарии и перейдем в консоль пользователя и рассмотрим все возможные типы подключения, которые сейчас реализованы в нашей системе. Итак, значит, начнем мы схемы, со схемы. Она сейчас на ваших экранах. А, По середине у нас представлен наш RUTOKEN PAMP сервер. Это сердце решения. Он отвечает за всю логику работы и взаимодействует со следующими модулями и компонентами. Во-первых, это политики доступа и разрешений. Они предназначены для централизованной настройки ресурсов, привилегированных учетных записей и объединения их в разрешение, которое дает право на подключение нашим конечным пользователям. Далее, архив сессии. Во время сессии мы можем выполнять видеозапись и снимать скриншоты. Эти материалы помещаются в отдельное сетевое хранилище и находятся там в зашифрованном виде до востребования. Далее. Реестр привилегированных учетных записей. Как видно из названия, это хранилище, предназначенное для содержания в зашифрованном виде логинов и паролей привилегированных учетных записей. В качестве хранилища сейчас мы можем поддерживаем Postgres SQL и Microsoft SQL Server. Далее. Журнал событий. Система генерирует большое количество событий. Это события системные, события, которые вызваны какими-то действиями администраторов и пользователей. Для того, чтобы их агрегировать, хранить и выдавать по запросу, мы используем отдельный компонент LogServer. Он специально для этих целей разработан и устанавливается вместе с RooTokenPAM. RooTokenPAM управляется при помощи консоли администратора. Это веб-приложение, которое позволяет выполнять настройку решения, добавлять учетные записи, ресурсы и настраивать их работу, то есть выдавать на их имя разрешение и управлять доступом наших пользователей. Также PAM-сервер реализует коннектор. Коннекторы к Active Directory, Windows, Linux и различным СУБД. Коннекторы выполняют следующие операции, это... Проверка соединения с ресурсами, для того чтобы убедиться, что у нас нет сетевых ограничений для доступа. Также получение списка учетных записей, получение паролей этих учетных записей, то есть не получение, а проверка этих паролей. И сброс на случайные значения или значение указанное администратором. Ну и также есть еще некоторые сервисные функции, которые позволяют нам получать операционную систему, ее версию и различные данные о СУБД. Далее на втором месте по значимости это компонент «Сервер доступа». В качестве сервера доступа мы используем Microsoft Remote Desktop Services. На этот сервер устанавливается наш дополнительный компонент RUTOKEN Gateway», который отвечает за предоставление доступа наших пользователей на конечные ресурсы. На этом же сервере выполняется захват видео, его обработка и отправка в архив сессии. И также снятие скриншотов. Сейчас поддерживаются следующие типы сессий. Это сессии RDP до машин Windows, это запуск различных приложений, например, клиентских приложений, таких как браузер, таких как настольные приложения. Понятно, что браузер необходим для организации HTTP, HTTPS-сессий, э, то есть веб сессии другими словами. Настольные приложения – это, возможно, клиентские приложения для работы с различными СУБД. Та же самая Microsoft SQL э, Management Studio или другие клиенты для работы с различными СУБД. Также через сервер доступа мы можем организовывать SSH-сессии, э, в этом случае у нас будут использоваться, поскольку это сервер RDS, то здесь будет всегда использоваться одна лицензия RDS, и будет всегда использоваться статический клиент party. Чтобы этой ситуации избежать, у нас есть второй компонент – SSH-прокси. Он предназначен специально для организации только ssh сессии и при помощи него мы можем использовать уже с рабочего места сотрудника нужный нам SSH-клиент, подключаться к ssh прокси и дальше уже идти на нужный ресурс. И давайте рассмотрим простейший сценарий. У нас есть рабочее место сотрудника. Сотрудник выполняет подключение к консоли пользователя. При входе он выполняет двухфакторную аутентификацию. И ему предоставляется список его разрешений. Он выбирает нужное разрешение и скачивает для него RDP-файл на свой компьютер. Он его запускает от RDP-файл, попадает на сервер доступа. На сервере доступа проверяется пользователь, его разрешение. Если все хорошо, то root -пам сервер после того, как пользователь пройдет двухфайтов на аутентификацию, выдает данные для подключения. И пользователь уже восстанавливает подключение с нужным ему ресурсом. И второй вариант – это пользователь запускает у нас SSH-клиент, любимый SSH-клиент своего рабочего места, подключается к ssh прокси, точно так же выполняет проверную аутентификацию и подключается к нужному SSH-ресурсу. Итак, кратко по схеме это все. Если у вас сейчас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте их. Если вопросов не будет, то мы можем переходить ко второй части уже непосредственно к демонстрации. Итак, первый вопрос. Как контролировать сессию через удаленного помощника Windows? Смотрите. Во-первых, есть очень много вариантов по публикации клиентских приложений. То есть на нашем сервере доступа могут быть опубликованы различные приложения для работы с различными ресурсами. И в том числе это может быть и помощник, удаленный помощник для работы с Windows. То есть такой сценарий, во-первых, нужно его проверять, да, на нашей стороне посмотреть, все ли будет работоспособно, и тогда уже можно будет однозначно дать ответ, сможем ли поддержать такой сценарий. Дело в том, что мы еще пока не протестировали, не протестировали все возможные варианты публикации, все возможные приложения, но на данный момент нет оснований говорить, что мы такой сценарий не поддержим, и действительно, скорее всего, можно будет его публиковать и через него предоставить доступ. Итак, я понимаю, что вопросов больше нет. Тогда мы можем переходить ко второй части, к демонстрации. Итак, вижу, что есть второй вопрос. Получается некая единая точка отказа и компрометации. Как насчет резервирования и безопасности? Да, смотрите, все компоненты все компоненты PAMA можно зарезервировать, то есть можно сделать несколько экземпляров. Например, давайте я еще раз тогда сейчас схему, то есть, во-первых, можно сам RUTOKEN pam сервер зарезервировать, сделать его полную копию с таким же набором приложений и выполнять между ними, между двумя серверами в активном или в пассивном режиме балансировку, например, при помощи HEProxy. Также сервер доступа, поскольку мы используем стандартную роль Microsoft RDS, она поддерживает все, э, при установке следующие сервисные роли. То есть это RDSH, Remote Desktop, Remote Desktop Connection Host. И вот этих сервисных ролей может быть несколько. Они могут объединяться в одну ферму и балансироваться при помощи RDCB, это Remote Desktop Connection Брокера. Это первый вариант. И второй вариант, если Connection брокер, который в ферме RDS используется стандартным, вас не устраивает, то можно точно также через HP Proxy выполнить балансировку между ними, между этими хостами. Итак, следующий вопрос. Как изменится работа администраторов, привыкших работать через э, rdc э, К сожалению, я признаюсь честно, я не знаю, что такое rdc -мен. и Мне сейчас сложно сказать, как их работа изменится. Далее, как происходит лицензирование? Лицензирование у нас происходит по пользователям и по ресурсам. Я думаю, что на этот вопрос я более конкретно отвечу, когда будет уже демонстрация, вторая часть. Я покажу вам, какие лицензии есть, покажу, как они используются и объясню более подробно, от чего зависит их количество при снятии, при отзыве, точнее, и при добавлении новых Итак, мне подсказывают по поводу RDC-мен, Remote Desktop Connection Manager. Угу, я понял, то есть это менеджер подключений э, по RDP. Хорошо, вопрос я понял. У нас есть в планах на ближайшее будущее, э, эта поддержка своего Клиента, да, то есть своего менеджера подключений, который будет обладать функцией, много, э, функцией ну как сказать правильно, немного оконности, а с поддержкой большого количества вкладок, да, в которых может быть открыты разные RDP-сессии и не только RDP-сессии. То есть да, такое планируется, если прямо отвечать на ваш вопрос. В текущей версии сейчас я этого не продемонстрирую, но это будет сто процентов. Это востребованная функция, ее многие хотят. Так, у меня еще один вопрос стоит э, неотвеченным, это про точку отказа, резервирования и безопасность. Я на вопрос ответил или нужно что-то еще уточнить? Ответил, отлично. Коллеги, прошу прощения. Еще подскажите, пожалуйста. Никто не испытывал проблем с просмотром слайда, на котором изображена схема? Коллеги подсказывают, что у кого-то плохо отображался или не отображался вовсе? Не было проблем с отображением? Да, спасибо. Значит, видимо, видимо у кого-то по месту да, локально не отобразилось. Спасибо большое. Итак, еще вопрос. А по поводу, по поводу безопасности. Ну, смотрите, поскольку мы для подключения к серверу доступа и сервера доступа используем стандартный клиент RDP то здесь э, уже технология это проверена, это технология на стороне Microsoft, и все, что связано с безопасностью этого протокола, протокол RDP в частности, да, то есть э, настраивается при помощи штатных средств Windows, при помощи политик, при помощи других средств, э, которые встроены в операционную систему. Что касается э, серверов э, доступа с точки зрения безопасности если на него уже подключаются наши пользователи, да, что делать, если они захотят получить к ним доступ, то в этом случае у нас есть подготовленные, подготовленные политики групповые, подготовленные инструкции по настройке, как максимально эти сервера обезопасить, как максимально забрать у них права, в случае, если они неправомерно пытаются получить к ним доступ в обход наших приложений. Угу. Итак, PAM может работать с несколькими доменами в Windows. Да, такая функция поддерживается. Можем использовать в качестве каталога пользователей несколько доменов. Можем использовать несколько доменов для получения привилегированных учетных записей. Так, ну давайте переходить ко второй части. По второй части, я думаю, будет вопросов намного больше. Вторая часть будет по более динамичной, более интересная. Сейчас я включу. А сейчас. Угу. Отлично. Отлично, все, я вас понял. Значит, смотрите, мы сейчас переходим ко второй части. Начнем мы с консоли администратора. Консоль администратора сейчас находится на ваших экранах. Мы пойдем по каждому из ее разделов по очереди. Я не буду очень сильно останавливаться на, не на некоторых моментах настройки, добавления ресурсов, некоторых нюансов. Если вам будет необходимо, вы в процессе, конечно же, задавайте вопросы. Я остановлюсь, более подробно расскажу. Или в конце задавайте этот вопрос, и я к этому пункту, вас интересующему, вернусь. Итак, пойдем по порядку, как я уже сказал. Во-первых, это раздел пользователя. В этом разделе содержатся пользователи Active Directory. Это наши реальные сотрудники, для которых нам необходимо выдавать разрешение на доступ. Давайте выполним а, поиск тестового пользователя. Тестовый пользователь Виктор и перейдем в его профиль. В профиле отображаются у нас данные из Active Directory этого пользователя, логин, путь, имейл, телефон, если есть его фотография. Профиль разделен на 4 подраздела. Разрешение, в котором отображаются все разрешения пользователя. Сессии. А, здесь можем посмотреть все активные, завершенные или перванные сессии. Аутентификаторы. Пока здесь очень простая запись. Написано, что у нас обучена двухфакторная аутентификация. Дело в том, что текущая версия поддерживает в качестве второго фактора сейчас только TOTP. Но уже совсем скоро мы получим доступ к большому количеству аутентификаторов, кроме TOTP, в том числе и хардварных OTP, и, возможно, даже какой-то биометричный. И... Последнее – это события. Все события, связанные с нашим пользователем, находятся на соответствующем, в соответствующем подразделе. В профиле есть всего лишь одна функция – это «Добавить разрешение». Эта функция есть и у пользователей, и у ресурсов, и у учетных записей, и в основном разделе разрешения. Отличие лишь в том, что мы выбираем, подставляем в разрешение сразу же нужный объект. То есть «Добавить разрешение» везде выполняет одну и ту же функцию – «Добавить разрешение», просто с небольшими нюансами. Итак, следующий раздел – это раздел ресурсы. В этом разделе у нас отображаются все добавленные в систему серверы, рабочие станции, приложения, веб-приложения. То есть все то, к чему нам необходимо предоставить доступ нашим пользователям. Давайте откроем сейчас профиль машины с именем dfs 1 и посмотрим, что тут есть внутри. Во-первых, это данные о самой о самом ресурсе. Это его имя, описание, если оно было указано, операционная система, политика, которая действует на этот ресурс, дата синхронизации и два типа подключения. Во-первых, это подключение пользовательское. Это то подключение, которое будет использоваться нашими пользователями для открытия сессии на этой машине. То есть это RDP с указанием необходимого адреса. И сервисное подключение. На э, демонстрации схемы я говорил, что у нас в системе реализованы коннекторы к различным системам, и сервисное подключение – это и есть реализация этих коннекторов. То есть сейчас у меня выбран коннектор Windows, указан также адрес, по которому будет выполняться сервисное взаимодействие, и указана учетная запись от имени которой будут выполняться эти сервисные операции. Далее, по подразделам разрешение сессии события аналогичны пользовательским только связаны с нашим ресурсом и новый раздел это локальные учетные записи тут будут отображаться все учетные записи которые мы добавим с этой машины по функциям добавить разрешение добавление учетной записи в ручном режиме далее проверка соединения можем удостовериться в том что ресурс доступен можем к нему подключаться. То есть это уже сервисная функция. И синхронизация также является сервисной. При помощи синхронизации мы получаем данные у ресурсе, то есть это корректное имя, операционную систему, и находим локальные учетные записи с этой машины и добавляем их в PAM. Они сейчас отобразились на, в подразделе «Локальные учетные записи». Пока они отмечены знаком вопроса. Дело в том, что они пока не подтверждены. Для работы с ними потребуется указать, системе их пароль в ручном режиме, если мы его знаем. Если мы его не знаем, то при помощи сервисного подключения сбросить пароль на случайное значение, чтобы его знала только наша система. По поводу подтверждения я более подробно расскажу в разделе «Учетные записи» в следующем разделе. По последним функциям это блокировка и удаление. И тут все понятно. Это был ресурс на базе Windows. Давайте посмотрим теперь ресурс на базе операционной системы Debian с одноименным названием. А внутри у нас все то же самое. Отличаются только лишь типы подключений. Это пользовательское подключение SSH, сервисное также SSH. По функциям все то же самое. И такие же сервисные функции. Это проверка соединения и синхронизация. Итак, сейчас мы должны найти учетную запись. DB-юзер, учетная запись, была найдена, нам как раз-таки понадобится для дальнейшей демонстрации. Это ресурс на базе операционной системы Debian. Далее, ресурс с названием PFSense. В профиле видно, что настроено только пользовательское подключение. Подключение имеет название PFSense. Это подключение сделано отдельно, и оно предоставляет нам доступ к веб-приложению, которое находится вот по этому адресу мы можем при помощи нашего отдельного компонента, SSO-агента, перехватывать формы аутентификации, аутентифика, аутентификации веб-приложений и настольных приложений. Ну, в нашем случае это веб приложение То есть заранее был сделан шаблон для этого SSO-агента, который позволит это сделать, загружен в систему. На его основании был, было сдел, был сделан новый тип исключения, и мы его назвали PFSense. Сервисное подключение здесь отсутствует. Мы сейчас не получаем учетные записи из встроенных баз данных в веб-приложении. То есть сейчас только в ручном режиме можем добавить учетную запись. Например, вот администратор он добавлен на меня. И зная его пароль, мы также его добавляем в систему. И последний ресурс – это ресурс с названием PGSQL. Это Postgres SQL, СУБД. Внутри у нас все то же самое, но... Пользовательское подключение тут также является нестандартным. Он называется у нас дебивер. Здесь для работы этого подключения не будет использоваться SSO-агент. Мы запустим сразу клиент дебивер а дебивер это универсальное средство для работы с различными СУБД с аргументами командной строки. И в этих аргументах мы передадим путь, логин и пароль, Нужные нам учетные записи. Не все приложения такой метод поддерживают. Например, Microsoft SQL Management Studio в последнем релизе отказалась от передачи пароля в аргументах, мотивировав это угрозами для безопасности. И, в принципе, многие администраторы, да, и работники IT с этим согласятся. Но все-таки есть некоторые приложения, которые это позволяют Сделать. Но если приложение не поддерживает такой способ передачи, то ничего страшного, своим агент умеет перехватывать форму аутентификации и настольных приложений. Сервисное подключение. Оно является стандартным. На данный момент мы поддерживаем коннекторы к Oracle Database, Postgres SQL, MySQL и Microsoft SQL Server. И по функциям все то же самое. Проверка соединения и Синхронизация. Вот мы как раз нашли одну учетную запись. С UBD добавили в нашу систему. Итак, по ресурсам это все. Далее, раздел Учетные записи. Прошу прощения, я отвлекусь. Тут, оказывается, был еще один вопрос. Получается, всех админов для любого соединения нужно заворачивать через PAM сервер. Да. То есть. Предоставление доступа к ресурсам от имени какой-то привилегированной учетной записи, которую вы хотите, допустим, изъять из общего доступа, чтобы никто не знал ее пароля и работал от ее имени, от имени этой учетной записи, только по расписанию, только по разрешению, то даты такого пользователя придется пускать через пам сервер. Итак, далее раздел э, «Учетные записи». В этом разделе у нас содержатся все учетные записи, которые мы добавили в систему. Для начала давайте посмотрим профиль администратора. В профиле у нас э, также данные о учетной записи. Это ее имя, размещение, политика и различные даты синхронизации, добавления, изменения паролей, смены паролей. По подразделам разрешение а, сессии события аналогичны предыдущим. И один новый – это группа. Это группа безопасности, в которых состоит наша учетная запись. По функциям «Добавить разрешение», «Восстановить». Мы можем восстановить пароль учетной записи на определенную дату и время, если это необходимо. Можем проверять у учетной записи ее пароль то есть сопоставлять пароль, который имеется у нас в базе данных, с тем, что на конечной машине. Можем его менять. При помощи сервисного подключения можно сгенерировать его случайным образом или указывать вручную. Синхронизация. Это получение групп безопасности, в которых состоит а, учетная запись. И последнее – это блокировка, удаление и игнорирование. Ну, тут все просто, и самое интересное – это игнорирование. Это функция, которая переводит учетную запись в состояние, в котором она хранится без... Пароля не может становиться участником разрешения, и система не управляется. Просто чтобы ее отметить специальным образом, что ей пользоваться не надо. Итак, по поводу подтверждения. У нас есть с вами сейчас ряд учетных записей, которые ждут подтверждения. Для начала мы зайдем в профиль пользователя 1. Пока для него есть ограниченный список функций, и одна из них это сделать управляемой. Давайте выберем генерацию случайного пароля, выберем политику и сделаем ее управляемой. И сейчас при помощи коннектора у нас генерируется для учетной записи пароль, который будет знать только наша система, но при этом этой записи учетной можно будет уже пользоваться, открывать от ее имени сессию. Итак, давайте проверим. Пароль верный. Отлично. Можно теперь пользоваться этой учетной записью. Второй вариант – это массовые операции. Из основного э, меню можем выбрать несколько учетных записей, сделать их управляемыми. Тут также появляется кнопка «Сделать управляемый». Выбрать политику и подтвердить свои действия. В этом случае всегда генерируем случайный пароль. Тут его ввести вручную не получится, но тем не менее, это удобно. Это были учетные записи с машины Windows. Теперь давайте посмотрим на учетную запись с машины Debian. Тут есть одна особенность. То есть мы можем генерировать помимо случайного пароля и SSH ключ. То есть это действие выполняется также из консоли администратора. Итак, теперь проверим. Теперь помимо пароля у нас должен быть верным еще и SSH-ключ. Он более приоритетный в подключениях и будет использоваться для открытия SSH-сессии Все остальные учетные записи, а это учетные записи а, с любых СУБД, доменные учетные записи, которые мы с вами сейчас еще добавим, с ними принцип работы такой же. Мы их добавляем, подтверждаем. При подтверждении вводим пароль вручную, если его знаем. Или при помощи серверного подключения генерируем его случайным образом. И далее работаем. Следующий раздел ⁇ это домены. Несмотря на то, что мы получаем пользователей уже из вашего домена, у нас есть еще отдельный раздел, который называется Домены. Тут мы добавляем домен, с которого можем получать привилегированные учетные записи, использовать их для подключений. И также можем получать список доменных ресурсов, чтобы их не руками вводить в систему, а в автоматическом режиме. Давайте откроем профиль домена. В профиле то же самое, что и для ресурсов. Указываются их данные, то есть для домена это на BIOS имя, DNS имя и сервисная учетная запись от имени которой работает коннектор. По подразделам. Это доменные учетные записи. Тут просто отображаются все учетные записи, добавленные. Контейнеры для ресурсов. Тут нам дают право выбрать контейнер, с которого получить в автоматическом режиме ресурсы и добавить их в PAN. Давайте мы сейчас выберем стандартный контейнер Computers и получим из него машины. И далее это привилегированные группы. Это группы безопасности AD, из которых мы можем получить привилегированные учетные записи. То есть у меня есть уже подготовленная заранее группа. И давайте ее выберем. По функциям добавить учетную запись в ручном режиме, проверить соединение, далее синхронизировать ресурсы. Мы сейчас получили три ресурса из контейнера Computers. Они уже добавлены в вам и готовы к работе. К ним уже можно подключаться. И синхронизировать учетные записи. Вот мы из добавленной группы получили три учетные записи доменные. Теперь мы тоже их должны подтвердить и потом с ними работать. В целом про домен это все. Теперь давайте переходить к разрешениям. В этом разделе отображаются все разрешения, выданные в системе нашим пользователям. И давайте сейчас создадим два новых разрешения. Нажмем кнопку «Создать». Выберем «Тестового пользователя». Виктор. Я сейчас получил сообщение в чат, что прервалось. Уточните, пожалуйста, прервалась трансляция. Сейчас. ок. Угу. Спасибо большое. Значит, мы ищем пользователя, во-первых, для которого выдаем разрешение. Это пользователь Виктор. Далее выбираем ресурс, на который предоставляем ему доступ. Например, это машина DFS1. И теперь выбираем учетную запись, от имени которой будет открыта там сессия. Тут три варианта. Может быть выбрана локальная учетная запись, может быть выбрана доменная учетная запись, или мы можем позволить пользователю зайти под собственной учетной записью. В этом случае он будет вводить свой пароль в ручном режиме, потому что он не является привилегированной учетной записью. В системе в этой роли его нету, нашего пользователя. Но такая сессия уже будет контролироваться нами, то есть будет сниматься видео, скриншоты и текстовый лог. Ну, давайте выберем сейчас а, от DFS-1 администратора. От его имени будем получать доступ. Далее нам предлагают а, настроить время действия нашего разрешения. То есть можем выбрать дату начала, время начала и дату и время окончания. Ну, например, сделаем годным до конца месяца наше разрешение. Далее нам предлагают выбрать расписание доступа. То есть, несмотря на то, что наше разрешение будет активно целиком до конца месяца, мы еще можем указать промежутки, которые мы можем им пользоваться. То есть, например, с 8 утра до 18 вечера. В остальное время он будет, оно будет неактивным. И просмотр учетных данных. Наша система позволяет разрешить просмотр пароля привилегированной учетной записи в личном кабинете пользователя. Это специфическая функция, но есть ряд сценариев, для которых она необходима. Например, нам нужно открыть сессию и внутри уже этой сессии ввести пароль э, учетной записи, которой мы пользуемся. То есть чаще всего этот пароль неизвестен пользователю, точнее в 100% случаев в случае он неизвестен. Но если такая потребность есть, мы можем допустить и разрешить э, просмотреть. То есть мы сейчас разрешаем просмотр пароля администратора. Описание, если необходимо. И создадим. Первое разрешение есть. И давайте сделаем еще одно. Также для пользователя Виктор. Но только пустим его на машину Debian от имени Debian Для которого мы сгенерировали ключ. Оставим все по умолчанию здесь. И давайте переходить в консоль пользователя. Консоль пользователя... Имеет очень простой интерфейс. Тут всего лишь два раздела. Во-первых, это ресурсы и учетные записи. Ресурсы это, по сути, наше разрешение. Тут отображается имя ресурса. Учетная запись от имени, которое будет открыто разрешение. Э, открыта сессия, прошу прощения. И можно посмотреть подробности о времени действия. И расписание доступа. Также есть функция, если это кому-то необходимо, то мы можем убирать данные об учетной записи. Да, чтобы пользователь, по крайней мере, в личном кабинете не знал от имени какой учетной записи, он открывает сессию. И второй раздел – это учетные записи. Тут отображаются все учетные записи, для которых мы разрешили просмотр. В нашем случае это администратор. Давайте посмотрим его пароль. Нажмем на «Показать учетные данные», введем «Причину», «Тест» и подтвердим свои действия. Учетные данные загружаются, и мы видим пароль. Отличный пароль. Теперь мы можем его использовать внутри сессии для ввода. Итак, давайте закроем. Итак, в чате появился вопрос. Давайте прервемся. «В достижении указанного в разрешении времени работы нельзя будет установить новое соединение или заодно прервутся текущие сессии?» Во-первых, не сможем открыть сессию в принципе. Если сессия шла, то она прервется. Итак, и давайте теперь «Подключаться». Есть два способа подключения. Это прямое подключение по кнопке «Подключиться» справа от разрешения и подключение к шлюзу. Мы попробуем по очереди каждый из типов подключения. Начнем мы с прямого и в самом конце посмотрим на примере какого-нибудь разрешения подключение к шлюзу. Для начала давайте подключаться к машине ADFS1. Нажмем «Подключиться». У нас скачивается RDP-файл. Давайте его запускать. Первый фактор – это доменный пароль. И второй фактор – это OTP. У меня он генерируется в мобильном приложении. Это Google Аутентификатор. Также можно использовать Microsoft Аутентификатор или Яндекс.Клыч. Далее нам предлагают указать букву для пробрасываемых дисков. Я все оставлю по умолчанию и просто продолжаем. Итак, пока идет подключение, еще один вопрос. «Можно ли будет узнать загенерированный пароль администратора, если срочно понадобится?» Правильно ли я понимаю, что речь идет про администратора, это как про привилегированную учетную запись? Или вы говорите про администратора в случае, если необходимо зайти в консоль PAM? Но, в принципе, я вопрос понял на самом деле. В любом случае, вот прямо оперативно, первый вариант, да. Смотрите, ну, в рамках разрешения можно будет разрешить достаточно быстро это сделать. То есть по такой же схеме, как вот мы сейчас сделали, выдавали разрешение, в нем указывали нужную учетную запись и а, могли его таким образом посмотреть. Но в этом случае тогда сам администратор должен будет зайти в консоль пользователя и посмотреть свой же пароль. Еще один вопрос. «Рутокен PAM не умеет автоматически сканировать ActiveDerek для наличия админских учетных записей». Смотрите, сейчас очень сложно на самом деле определить, что считать административной учетной записью. То есть стандартные группы, администратор домена или администратор предприятия, это ну, не всегда показатель того, что нет других групп, у которых, в которых люди состоят, в которых УЗ состоят, и у них нет каких-то привилегий на каких-то конкретных машинах. И поэтому для этого все-таки мы сейчас в ручном режиме предлагаем выбирать группы, с которых эти учетные записи получать. Итак, следующий вопрос. Администратор PAM имеет доступ к паролям всех привилегированных пользователей? Ну, по сути, да, это правда. Администратор PAM имеет доступ при необходимых условиях и действиях к паролям остальных э, учетных записей. Ну тут, наверное, вопрос больше не о том, что имеет ли он или нет доступ. Наверное, вопрос о том, существуют ли роли для того, чтобы, допустим, проводить аудит действий администраторов э, или какие-то роли, у которых можно гранулированно настроить права для выполнения тех или иных операций. В текущей версии, угу. да, смотрите, какой... следующий вопрос, когда какой контроль администратора ПАМ. Во-первых, действия администратора логируются в общем журнале событий. То есть все, что он делает, любые изменения, любые просмотры, любые права, в, нем, в него заносится этот журнал, и мы можем всегда посмотреть, да, то есть, кто и что делал. В версия, которая появится буквально уже очень скоро, у нас будет конструктор, разреш... О, прошу прощения, конструктор прав, который позволит не работать из-под суперадминистратора, который имеет право на все, а создавать тот набор прав, да, который необходим минимальный для работы. И в том числе выполнять аудит да, при помощи других учетных записей и действий этих администраторов. То есть вот так будет реализован контроль. Следующий вопрос, то есть админу PAM нужно на сетевом уровне ограничить доступ ко всем системам, которые контролируют ПАМ, Иначе суперпользователь не является админ PAM. Ну, смотрите, учетная запись администратора PAM, она не должна иметь никаких привилегий вообще в принципе. Единственная привилегия пользователя PAM – это вход в консоль администратора. А эта привилегия дается на уровне настроек уже наших, в наших конфигурационных файлах. То есть админ PAM может быть простым пользователем домена, абсолютно бесправным, и который не может ходить вообще никуда в вашей инфраструктуре, кроме как в консоль администратора и выполнять только административные функции. А для доступа, допустим, от имени других учетных записей, от имени других пользователей на машины, ну, ему как минимум потребуется узнать второй фактор этих пользователей, ну что крайне сложно. Еще один вопрос. Может ли ПАМ чистить логи? Нет. Как я уже выше говорил, во-первых, в системе такой функции нету, То есть веб-интерфейсы не поддерживают очистку никаких логов. Только если это по расписанию было настроено, и то это логи относятся именно к сессиям. Логи самой системы не чистится администратором. То есть это нужно получать доступ к базе данных, нужно получать доступ к ключам шифрования, которыми она зашифрована. То есть это тоже нетривиальная задача. Итак, коллеги, давайте немножко продолжим. Мы сейчас выполнили подключение к машине DFS1. Давайте откроем Command Prompt и посмотрим, от имени кого мы работаем. Мы работаем от администратора локального. Давайте для теста выполним команду dir и скопируем на рабочий стол файл с проброшенного диска. У меня есть диск E, и тут есть подготовленный файлик. Итак, теперь мы вернемся в консоль администратора, в раздел «Активные сессии». В этом разделе отображаются все активные сессии в системе. Можно посмотреть инициатор этой сессии, учетную запись, которую он использует, и ресурс, на котором он находится. Давайте откроем профиль этой сессии. Внутри те же самые данные в немножко расширенном формате. Есть четыре подраздельчика. Во-первых, это видео – Поскольку сессия сейчас активная, то сейчас загрузится стрим. Сможем наблюдать за действиями пользователя онлайн. Вот даже сейчас уже видно, что я скопировал на рабочий стол файл, что выполнил команду в коммунистерстве. Сейчас потихоньку будет настраиваться. Уже достаточно читаемый вид. И таким образом можно наблюдать онлайн за действиями нашего администратора. Второе – это текстовый лог. Текстовый лог для RDP-сессий у нас реализуется при помощи отдельного компонента. Это агент, который ставится на конечную машину. То есть сейчас на машине DFS1, к которой мы подключились, стоит агент, который выполняет, по сути, функцию Keylogger. Он перехватывает ввод пользовательский, перехватывает название активных окон и название запускаемых процессов. Он нужен только для логирования в RDP-сессиях. Для остальных типов сессий он не используется. А также есть возможность работать без него, но тогда не будет просто текстового лога. По текстовому логу у нас есть поиск, и его можно скачать даже в момент активной сессии на рабочий стол для его анализа. Итак, снимки экрана. Снимки экрана можно использовать для некритичных ресурсов, на которых важно просто отметить, что ведется работа, то есть факт того, что пользователь присутствует и что-то делает, и это позволит экономить место в хранилище. То есть мы можем просматривать из консоли скриншоты или скачивать их одним архивом на рабочий соотмен. Передаваемые на сервер файл. Мы с проброшенного диска скопировали файлик, и поместили его на рабочий стол. Этот файл мы перехватили, и он у нас доступен для администратора в нашем хранилище. Администратор может его скачать и также посмотреть, что это был за файл, и его проанализировать. Данная функция имеет версию, грубо говоря, из 0. Сейчас мы перехватываем файлы только в одном направлении. Это с проброшенных дисков на конечную машину. Но в будущем мы будем, конечно, эту функцию развивать. И во всех направлениях, в том числе и в буфере обмена, мы сможем осуществить перехват файлов. В профиле есть две функции. Это обновление. Это, по сути, обновление нашего текстового лога, снимков экрана и передаваемых файлов в ручном режиме. И прерывание. Мы можем прервать любую сессию. И наш пользователь получит сообщение, что она была прервана администратором. Угу. Итак, это было подключение к машине DFS1. Давайте посмотрим сейчас на чат. Я тут видел уже пару вопросов есть. Итак, после того, как админ под доменной учетной записью подключится к разрешенному ресурсу, сможет ли он с разрешенного ресурса перейти? на запрещенный. Ну, смотрите, если у нашего пользователя есть право использовать учетную запись на каком-то ресурсе, и он туда попал, то тут будет вопрос, а у этой учетной записи есть ли права на вход на другие ресурсы? И не ограничено ли это право в принципе, да? По RDP получает доступ к остальным ресурсам. Если нет, то чисто теоретически, конечно, такое возможно. Но чаще всего, я думаю, такого не произойдет. Следующий вопрос. Зачем админу ПАМ второй фактор, если он имеет доступ к паролям-логинам привилегированных учетных записей и сетевой доступ до систем, в которых данные учетных записей используются? Он просто пойдет в обход ПАМ, соответственно, никакого второго фактора запрашиваться у него не будет. Необходимые логины и пароли для доступа у него есть. Ну, смотрите, во-первых, всегда понятно, что любой человек, который имеет административные права, может теоретически являться да, и так или иначе системе навредить. То есть, если есть цель это сделать, то, конечно же, всегда обходной путь будет найден, безусловно. Но, повторюсь, текущая версия, которая, которую сейчас я показываю, она не имеет конструктора ролей. Да? И в будущем, в следующей версии, буквально, которая сейчас уже появится, у нас будет конструктор которые позволят а, запрещать выполнять некоторые действия, в том числе просматривать пароли каких-то учетных записей. То есть это право можно будет закрепить в системе только за определенную учетную запись, да, за каким-то лицом доверенным, или же не использовать вообще. В целом в системе также можно отключить ну, вообще а, просмотр паролей учетных записей. То есть сейчас в рамках демонстрации я это сделал, я это показал. Но это можно вообще убрать. То есть и никак, и никто не сможет это включить. Ну, то есть имеется в виду, никто из администраторов. Далее. Можно ли вмешиваться в сессию или только разорвать? Да, к сожалению, только, только разорвать сейчас можно, пока подключаться не получится. Итак, давайте дальше. Это было подключение к машине DFS, это была RDP-сессия. Теперь давайте откроем сессию на машине Debian. Нажмем также подключиться, запустим наш файлик. Так, прошу прощения. извиняюсь я случайно нажал на закрытие. Сейчас мы выполнили подключение к машине Debian. Ну, для этого использовали учетную запись Debian User, использовали ключ и использовали клиент Party. Да, то есть в этом случае он статический, потому что эта сессия открыта через RDS, и мы сможем работать только в таком режиме. Давайте вернемся в активные сессии. Для SSH-сессии у нас набор логирования – это видео, текстовый лог, снимки экрана. Передаваемые файлы пока не поддерживаются и есть большое отличие в текстовом логе. Текстовый лог не требует никаких агентских приложений, и в нем попадает полный ввод и вывод из терминала. Итак, это была SSH-сессия запущенная на RDS. Теперь давайте воспользуемся SSH клиентом отдельным и подключимся к SSH прокси. Я запущу uh, Command Prompt и воспользуюсь стандартным SSH клиентом, который встроен в Windows 10. Для этого наберу команду SSH, uh, логин нашего пользователя, который имеет разрешение и адрес, и адрес SSH Proxy 26. Итак, мне предлагаю сначала предоставить пароль. Далее снова OTP. И я получил доступ к списку разрешений. Выбираю нужные цифры и попадаю в сессию. Сессии, установленные через SSH-прокси, позволяют логировать сейчас только текст. То есть это полный ввод-вывод из терминала. Остальные тип логирования пока не поддерживаются, но мы будем, конечно же, расширять функционал и добавлять нового типа. Давайте отсюда выйдем. Итак, вопросы. Новые вопросы. Тогда если, адми... Тогда, если администратор перейдет по пути PAM, сервер... сервер PAM будет фиксировать действие админа на втором сервере. Вы не могли бы перефразировать? К сожалению, не совсем понял вопрос. Итак, давайте тогда пока посмотрим два последних типа подключения. Это, во-первых, подключение к приложению. Это PFSense. Нажмем подключиться. Итак, что сейчас произошло? Сейчас в качестве удаленного приложения был запущен браузер Google Chrome. То есть это наш клиент для доступа к веб-приложениям. Мы предоставили ему адрес, по которому находилась форма аутентификации. SSO-агент эту форму по заранее сделанному шаблону перехватил, заполнил. И мы получили доступ в консоль веб-конфигуратора, консоль PFSense. Сейчас эта сессия снимается, то есть для нее снимается видео, снимаются скриншоты. И мы можем наблюдать за действием пользователя внутри браузера. То есть мы сейчас полностью снимаем браузер. В какую бы вкладку мы не перешли или в настройки, это все отразится на записи сессии. Таким образом мы предоставляем доступ к приложению Это первое. И второе – это доступ к СУБД, к Возгорас. Итак, как я уже говорил, я использую для подключения к СУБД клиент Пивер. Тут не используется SSO-агент, мы запустили сейчас exe-файл нашего клиента и передали ему в аргументах нужные данные для подключения. Вот, например, мы тут можем посмотреть учетную запись PAM SQL. Мы, собственно, ее находили при синхронизации с ресурсом Oskars. Для такого типа сессии мы также поддерживаем захват видео, снятие скриншотов и... Можем таким образом наблюдать за действиями пользователя. Итак, вопросы. Для SSH-сессии логируется только вывод экрана или и ошибки тоже. Все, что попадет в терминал, неважно, это будет вывод какой-то команды или это будет ошибка какой-то команды, это все попадет в блок. Можно ли фильтровать вводимые команды? Нет, к сожалению, сейчас черных белых, белых списков нету. Эта функция тоже планируется у нас в следующем релизе. Первым появится у нас черный список команд для SSH-подключения. Итак, уточнение. Администратор подключается к первому серверу через PAM. Далее с сервера по RDP подключается ко второму серверу. PAM ведет журнал действий администратора на втором сервере. Ну, смотрите, все, что касается сессии уже пользовательская, а это уже пользовательская сессия независимо от статуса учетной записи, которая была использована, мы уже ведем там видеозапись. То есть я не знаю, так ли будет важно запись в журнале, но и тем не менее запись в журнале тоже будет, что вот такой-то пользователь да, воспользовался такой-то учетной записью и попал на нужный ему сервер. То есть в любом случае... Это событие останется в системе. И последний вопрос. Поиск по всем сессиям возможен сразу или только по активным? Вот как раз-таки мы сейчас буквально перейдем к сессиям. Я более подробно покажу, что осталось после завершения сессии, что мы можем сделать с этими материалами, и отвечу на ваш вопрос. Это были прямые подключения к ресурсам. И теперь давайте попробуем последнее тип подключения, это подключение к шлюзу. Нажмем на кнопку «Подключиться к шлюзу доступа», запустим его. Итак, и теперь вместо подключения к конкретному ресурсу нам предлагается еще раз список. Чем такой способ удобен? Нет необходимости хранить, допустим, четыре разных файла для доступа на четыре разные машины. Можем использовать всегда один и тот же файл и просто из списка выбирать нужный ресурс. Если у вас добавляются новые разрешения, или же у вас отозвали какое-то из действующих разрешений, то список этот обновится в автоматическом режиме. RDP-файлы, которые скачиваются из личного кабинета, не имеют срока годности, и можно пользоваться когда угодно. Ну, в рамках, конечно, разрешения, да, которое сопоставимо тем данным, которые там указаны. Итак, это такой способ подключения да, для, более, для большего удобства, чтобы не хранить больше файлов. Итак, снова вопрос. Можно ли подключиться к SQL, используя учетную запись SQL? Ну, во-первых, стоит уточнить, про какую СУБД мы говорим. То есть, если мы говорим про Microsoft SQL Server, то в этом случае мы можем использовать как встроенные SQL учетные записи, так и доменные учетные записи. Если мы говорим, например, про MySQL и Postgres SQL, то там мы только от имени встроенных, от имени локальных учетных записей можем получать доступ. И по, про, про Oracle тоже, там только встроены учетные записи. А, еще один вопрос. Если пользователь запустит в рамках SSH-сессии вывод на экран большого текстового файла, не забьется ли журнал а, записанных сессий? А, вы имеете в виду, не забьется ли текстовый вывод, а, когда мы будем просматривать текстовый лог в определенной сессии? Верно? Ну, смотрите, да, если файл действительно будет большой, там будет очень большое количество данных, то все, что будет выведено в терминал, абсолютно все мы заберем и поместим в наш текстовый лог. И это действительно будет в нашем текстовом логе. Но для этого есть поиск по текстовому логу. То есть, если потребуется, то можно будет, конечно, найти необходимую информацию. Давайте переходить теперь к разделу Все сессии. В этом разделе отображаются у нас активные, завершенные, прерванные. Абсолютно все сессии. Давайте посмотрим на профиль сессии, которая была у нас на машине DFS1. Она имеет статус уже сейчас завершенный, точнее, прерванный, потому что мы ее прервали принудительно. Теперь мы можем просматривать из браузера видео. Без задержек, без потери качества. При необходимости можем его скачивать. Далее, текстовый лог остался на месте. Также можем его скачать, можем по нему искать. Снимки экрана. Также поддерживают скачивание и можем их просматривать. Ну и передаваемые на сервер файлы тоже остались на месте. Далее, журнал событий. Все события агрегируются в этом разделе. По событиям есть достаточное количество критериев для их поиска. Плюс каждое событие можно раскрыть и посмотреть подробности. То есть посмотреть пользователи, способы, инициаторов. Событий достаточно много. В них подробная информация. И по ним можно выполнять естественно, поиск. Еще один вопрос. Это в рамках одной сессии. А если сессии тысячи, можно ли искать по всем сессиям текстовый поиск? Нет, сейчас можно искать а, текст только в рамках конкретной сессии. Сквозного поиска по всем сессиям пока нету. Конечно же, это планируется, это будет однозначно. Также еще будет синхронизация видеоряда с событиями в текстовом логе. Но пока только по одной сессии. Следующий раздел – это политики. Об этом мы еще не говорили. Политики назначаются у нас на ресурсы или на учетные записи привилегированные. Во-первых, это политики учетных записей. Они назначаются на конкретный ресурс и могут настраивать следующее. Давайте для примера откроем политику локальной учетной записи и перейдем в ее настройки. Мы можем настраивать параметры показа пароля SSH-ключа, то есть это та самая функция, которой мы воспользовались, чтобы посмотреть пароль, сбрасывать ли пароль после показа на случайное значение, через какое время сбрасывать этот пароль, требовать ли причину просмотра пароля SSH-ключа и шифровать ли SSH-ключ паролем перед его показом. Настройки задач по расписанию. Можем по расписанию синхронизировать данные о ресурсе, периодически проверять пароли учетных записей, проверять пароли при ручной установке и периодически изменять пароли, если сказать, ключи у учетных записей. И последнее, самое простое, это настройки пароля в целом. Это его длина, минимальная длина при ручном вводе и символы, из которых он состоит. Второй тип политик – это политики подключений. Они назначаются уже на... Именно учетные записи, от имени которых открывается сессия, и работают в момент открытия сессии. Давайте перейдем тоже в настройки. Мы можем требовать указывать причину при подключении, ограничивать максимальную продолжительность сессии, включать или отключать текстовое логирование, видео, снимки экрана и передаваемые на сервер файла. Для видео, стимков и файлов у нас есть ротация логов, то есть, например, на, на примере видео у меня ротация включена и установлено значение в 7. То есть через 7 дней файлы а, удалятся в автоматическом режиме, да? то есть файлы, которые будут находиться более 7 дней на русском диске, что позволит экономить место. Также для видео и снимков экрана настраивается качество. То есть это для видео количество кадров в секунду, разрешение, и для снимков это только разрешение. Вторые настройки – это настройки RDP. Тут это разрешение стандартных RDP ресурсов, таких как принтеры, буферы, смарт-карты, порты и диски. Итак, к вопросам давайте вернемся. Вопрос по текстовому логу. Кейлогер. Есть ли защита введенных данных логины и пароли, например, маскированные? Смотрите, если мы говорим о вводе учетных данных, специализированные формы, то есть это специальные формы для ввода логина и пароля, то, конечно, мы из них не получим эти данные. Если мы говорим о вводе формы, которая не предназначена для ввода таких данных, то да, мы их зафиксируем. Следующий раздел – это конфигурация. В конфигурации, во-первых, можем посмотреть параметры лицензирования нашего. Это уникальные ID установки и количество доступных лицензий. Я обещал более подробно рассказать про лицензирование. У нас в системе лицензируются два типа объектов. Первое – это пользователи, то есть это пользовательские лицензии. И ресурсы, ресурсные лицензии. Сначала о пользователях. У нас снимается, то есть будет занята одна лицензия пользовательская, когда мы выдадим пользователю одно разрешение на доступ к любой системе. Если мы одному и тому же пользователю выдаем 2, 3, 10 разрешений, то все равно будет использована одна пользовательская лицензия. Как только мы все, лицензии, как только мы все разрешения у пользователя отзовем, то тут же одна лицензия освободится. С ресурсными лицензиями все проще. Как только мы добавили ресурс в систему, любой, неважно, вообще не важно какой, даже не тут же снялась одна ресурсная лицензия. То есть на примере моего пользователя у меня сейчас есть 4 разрешения, и используется всего одна пользовательская лицензия. И по ресурсам их сейчас 7, и сколько же лицензий сейчас используется. Итак, новые вопросы. Для удаленного управления клиентским ПК используется SSM. Mm -hmm. Возможно ли через токен ПАМ работать с SSM? То есть вы имеете в виду работать с ним с точки зрения администрирования, да, то есть каким-то образом выполнять его настройку? Верно ли я понимаю? Ну, смотрите, такой сценарий, я думаю, что реален. Нужно посмотреть, какой клиент для SSM есть, то есть как он настраивается, как он работает, и провести небольшое тестирование. Я думаю, что это сделать можно. Сто процентов, конечно, я сейчас не под... этого не смогу подтвердить, но я не вижу пока никаких ограничений, что предоставить доступ к работе с этим клиентом. Далее, настройки системные. Тут я особо останавливаться не буду, тут большое количество настроек, начиная от задач по расписанию, какое они время будут выполняться, и заканчивая настройками брокера и гитвея. Подключение пользовательские В системе есть всего два типа подключения стандартных, это RDP и SSH. Все остальное – это настраиваемые отдельно типы подключения. На примере PFSense мы сделали шаблон для SSO-агента, загрузили его в систему и при помощи него сделали новый тип подключения. На примере Debeaver мы указали путь к exe-файлу дебивера и передали ему вот такие вот аргументы. Тут у нас указан адрес, юзернейм и паспорт. Сервисное подключение. Стандартами являются Windows и различные типы с Исключение – это SSH. Мы можем работать по SSH с, любым, с любой операционной системой, Linux, Unix, но выполнять сервисные операции сможем только на, для тех, для которых у нас есть шаблон этих операций. То есть нам необходим название дистрибутива, его локализация э, и его версия. И тогда мы на своей стороне сделаем шаблончик, также его загрузим в систему и сможем его использовать. И последний раздел – это помощь и поддержка. Тут мы можем посмотреть версию консоли, версию API и при необходимости э, сделать ссылки на текущую актуальную документацию по продукту. Итак, коллеги, это все, что я хотел вам показать и рассказать. Теперь, если у вас есть еще дополнительные вопросы, то прошу их задавать. Я с удовольствием на них отвечу. Если необходимо, я могу показать что-то повторно. Итак, первый вопрос. Есть ли возможность интеграции с CM-системами? Смотрите, мы сейчас можем выгружать логи, во-первых, в syslog, и, во-вторых, это event-log. Если ваш CM умеет работать с этими хранилищами, оттуда их забирать, то, собственно, такая интеграция у нас сейчас и предполагается. Такая только и будет. Итак, да, если вы хотите, чтобы я еще раз показал более подробно какой-то из сценариев или остановился подробно на какой-то а, функции или настройке, то, пожалуйста, говорите, я вернусь, покажу еще раз, еще раз расскажу или более подробно расскажу, если вас что-то заинтересовало. изменяется ли у пользователя пароль после завершения сеанса? Нет, такой функции сейчас нету. Но я думаю, что мы ее запланируем мы ее и сделаем. Это, наверное, имеется в виду у привилегированную привилегированного учетную запись от имени которой Наш пользователь, которому дали право ей попользоваться. Да. да, сейчас такой функции в общем нету, но мы ее реализуем однозначно. То есть есть все-таки учетные записи, которым предъявляются особые требования. Да, и хотелось бы, чтобы их пароли менялись после завершения каждой сессии. Да, у нас такой будет. Значит. А, есть уже в боевой эксплуатации системы. Или пока разработка? Нет. Ну, скажем так, разработка ведется всегда, однозначно. Она никогда не останавливается, продукт всегда развивается. Боевые эксплуатации уже есть, и не одна. Вот последняя эксплуатация у нас сейчас на 800 пользователей с балансировкой. В целом, пока люди довольны. На время пилота наша система закрывает потребности заказчика. Никогда. Я так понимаю, что вопросы к Максиму они подошли к концу, судя, судя по отсутствию их и в чате и в блоке вопросов. Тогда я не могу не сказать огромное спасибо Максиму за такой потрясающий, интересный, подробный и настолько настолько понятный хотя и технически сложный вебинар, потому что далеко не просто бывает объяснить технически сложные вещи простым языком. Запись вебинара, конечно же, мы ввели, и она всем будет отправлена. Я, как и обещал, повторю свое приглашение, что 29 апреля у нас будет вебинар для профессиональных участников рынка ценных бумаг, о положении Банка России 6.84-П и ГОСТ-Р 57580. И ссылку на регистрацию мои коллеги сейчас опубликуют. Вот, собственно говоря, и она. Я говорю вам большое спасибо за то, что это время вы были с нами. Я говорю огромное спасибо Максиму за это выступление. И на этом нам остается только попрощаться если есть какие-либо вопросы то собственно говоря пишите постараемся на них оперативно ответить всего доброго коллеги да большое спасибо за внимание всего доброго